Всем привет! Сегодня будет реакция на выступление Джису на их концерте с треком Лео. Я не видела, в принципе, ни одного их выступления до этого дня с их мирового тура, поэтому, собственно, этого выступления я тоже не видела. Мне очень интересно на него посмотреть, на Джису, с этим выступлением на этот трек. Так что погнали! Погнали смотреть, погнали слушать. Если у вас появится желание поддержать канал копеечкой, монеточкой, то ссылка будет в описании. Спасибо заранее всем. Вот, а мы погнали смотреть. Смотреть на нашу же сон. Мне так нравится ее ярко таком костюме. Ой, не на ну голос, Джису это что-то. Ее костюм просто вот он очень красивый. Он такой яркий, и в принципе. Как она выглядит, Львова. <звы> <звы> <звы> Это движение? Она так выросла в танцевальных навыках. Я ей просто боюсь Если честно, если быть честной, ну, так, если очень-очень-очень отдалить, очень, очень я бы подумала, что это, не знаю, Дженни, Лиса, ну, то есть, в плане танцевальных навыков, как же она выросла, как же она сейчас, ну, то есть, прям очень сильно, на мой взгляд, она выросла в танцевальных навыках, как, ну, она как будто растет с каждым днем, с каждым днем все лучше и лучше и лучше. Потому что, ну, я по себе, <laughs> по себе просто представляю, вот если я так встану и протанцую, это будет выглядеть просто очень деревянно. И сколько нужно усилий, наверное, чтобы добиться просто такой пластики и таких таких крутых движений. И я, на самом деле, я, я просто в восторге. Я от их соло выступлений, я, я действительно, я в восторге мне настолько нравится, как детские восторги испытываю и что-то такое именно внутри ощущения так что пишите в комментариях как вам это выступление uh, под трек Lear Джессу. вы уже, надеюсь, поняли как, в принципе, я Какое, э, как мне, понравился или нет, так что пишите в комментариях, как вам. Это была моя реакция, если она вам понравилась, не забывайте ставить лайк, подписаться на канал, писать комментарии. Также можете поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующую реакцию. Подписаться на мой инстаграм, мне будет очень приятно. Спасибо всем, кто досмотрел эту реакцию до конца. Скоро увидимся всем. Пока-пока.